Приветствую вас, дорогие друзья, любовью Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Итак, начнем. Экклезиаст главе 11 стих 9 книги Библии говорит «Веселись, юноша, в юности Твоей, и да сердце Твое радости в одни юности Твоей, и да вкушает сердце Твоей радости в одни юности Твоей. И ходи по путям сердца Твоего и по ведению очей Твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Да, можно делать все, что хочет сердце Твое, и видят, и желают глаза Твои. Но при этом не надо забывать, что всем нам должно пристать на суд Христов. И что посеет человек в этой жизни, живя в теле, то вечности и пожнет по делам своим, худое или доброе. Мир ожидает конца света, но это будет не конец света, в понимании тех, кто не изучает Писание Библии, а второе пришествие нашего Господа и Спасителя, Иисуса Христа, Сына Божия который придет уже не для спасения людей, как в первый раз, а чтобы наказать мир и всех нечестивых, кто не верует в него и не принял его искупительной жертвы, которую он принес за грехи всего человечества на Голговском кресте. Он был распят на кресте римскими воинами. Уже более двух тысяч лет тому назад во время правления Виудеи Пантея Пилата, был похоронен, но на третий день он воскрес по Писанию, в течение сорока дней являлся Христос апостолом Своим после Своего воскресения и утверждал их вере, говоря о Царстве Божием, а затем вознесся на облаках на небо и восел одесную Бога Отца. Ходатуствуя за святых по воле Отца и ожидая, когда враги Его будут положены в подножие ног Его, то есть которые не приняли Его как Сына Божия, как Спасителя мира. Очень ярко и понятно описал второе пришествие Иисуса Христа на землю для наказаний нечестивых апостол Петр в своем втором послании к циквам.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 Так вот, будет не конец света, а конец нечестивым царством, когда Господь Иисус установит на земле свое тысячелетнее царство. Об этом так чудно сказал пророк Захария и описано в Библии, главы 14. Не буду читать всю главу, а только стихи с 6 по 9 стих.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 Летом и зимой так будет, и Господь будет Царем над всею землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. Так будет пришествие Иисуса Христа на землю во второй раз с великими знамениями, которые все, кто изучает Писание, будут знать и подготовиться к этому времени. Но а церковь в это время будет уже со Христом. Господь явится уже со своей возлюбленной, верной, очищенной церковью на землю, и ноги ее станут, ноги станут Господа Иисуса Христа на горе Илеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Илеонская от востока к западу, весьма большой долиною. И половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. Это также вот говорится в главе 14 Захарии, стих 4. А теперь прочитаем стих. Не верь лукавым заверениям, что жизнь дается только раз. Бери от жизни все, что сможешь, все равно всем умирать. О, как ужасен бред и лживый! Ведущий в пагубу людей, как любит мир свои пороки, как превозносится грехом, неверья, тьма, и яд греха, сожгли всю совесть до конца, и пепел лишь один в груди, и нету места для любви. Без веры нет Богу дороги, спасение глаз для них молчит. Кому зовет душа без Бога? Кто защитит ее от зла? Кто скажет ей, любя и строго, иди и больше не греши? Но кто услышал и поверил, и кто Христа познать хотел, тому открылась мышца Бога и дверь спасения в небеса. Аминь.